Расскажу, что мне этот актив очень нравится. У него низкий порог входа. Кто из других городов приехал? Кто не из Москвы? У вас больше энергии, больше мотивации. Я говорю, что лучше всего инвестировать в металлические гаражи. Сдавался, сдавался, пока однажды мне не позвонили на телефон с неизвестного номера. Я понять ничего не могу. В смысле мои арендаторы? В смысле? Здесь неизвестный звонок от неизвестного человека. Здравствуйте, мы ваши арендаторы. Очень много знакомых лиц, всех рад видеть. Меня зовут Виктор Богомазов, я руководитель агентства недвижимости для инвесторов. Мы под ключ запускаем недвижимость с доходностью 30% годовых и выше, в том числе для клиентов территории инвестирования. У вас будет такая возможность. Забегая вперед. О чем хотел сегодня рассказать? Хотел рассказать про две темы сегодня. Первая тема – это мой инвестиционный гараж. Это мой кейс. И вторая тема – это кейс одного из наших клиентов, кому мы под ключ запустили доходный объект недвижимости. Сейчас все обязательно расскажу. В октябре прошлого года, 2018, я выступал с этой же сцены и рассказывал про доходные гаражи. Кто-нибудь видел этот кейс? Прекрасно. Сегодня подробно останавливаться не буду на теме в целом, что такое доходные гаражи. Расскажу, что мне этот, объ... мне этот актив очень нравится. У него низкий порог входа, у него хорошая... хорошая доходность и достаточно низкие риски. Замечательный инвестиционный объект. Кто еще не обратил внимания, особенно из новичков, обязательно на него посмотрите. И а кто... Ребят, вот вы поднимали руки, поднимите, пожалуйста, еще раз. Кто из других городов приехал? Кто не из Москвы? Давайте мы этим людям поаплодируем, вы большие молодцы. Потому что у вас больше энергии, больше мотивации. Одно дело да, приехать сюда, проехав там полчаса, другое дело приехать из другого города. Вы молодцы. И, возможно, вам сегодня мой кейс про один из гаражей даже больше будет интересен, потому что… Этот гараж находится не в Москве, не в Московской области, как вы видите, он находится в Челябинске. И если вы смотрели мои выступления прошлые про доходные гаражи, вы сейчас скажете, ты рассказываешь про металлические, а показываешь капитальный да, гараж. То есть Я говорю, что лучше всего инвестировать в металлические гаражи, здесь капитальный. Я сейчас расскажу, почему я его показываю и в связи с чем… Все это связано, почему он капитальный, почему в Челябинске. С ним достаточно хорошая, интересная история получилась. Как вы думаете, за сколько этот гараж сдается в месяц? У кого какие версии? Напоминаю, что это, это не Москва, это не область, это регион. 7 тысяч. Кто, кто больше, кто меньше? 4. 3 тысячи. Кто еще сколько? 25. Ну, 25. Это круто, конечно. Рынок в Челябинске по этим гаражам 4000 рублей в месяц. Этот гараж сдается за 17 тысяч рублей в месяц. Я сейчас расскажу, как у меня это получилось. За 17 тысяч рублей в Челябинске можно снять хорошую двухкомнатную квартиру в хорошем районе, а здесь гараж сдается за 17 тысяч рублей в месяц. Год назад этот, этот гараж сдавался за 10 тысяч рублей в месяц под автосервис, и это, в принципе, тоже было хорошо. Да? Это в 2,5 раза больше, чем 4 тысячи рублей. Сдавался-сдавался, пока однажды мне не позвонили на телефон с неизвестного номера, и диалог был примерно такой. Здравствуйте, здравствуйте, гараж сдаете? Сдаю. Мы ваши арендаторы. Я понять ничего не могу, в смысле мои арендаторы. То есть мой арендатор этого гаража, это совсем другой человек, которого прекрасно знаю, он там давно уже в этом гараже находится, а здесь неизвестный звонок от неизвестного человека, здрасте, мы ваши арендаторы, что происходит. Дальше еще интереснее, нам поднимают аренду, мы бы хотели с вами это обсудить. В смысле? Вот, так вот да? такая реакция, что, что значит арендаторы поднимают аренду. Начинаю разбираться. Оказывается, что тот человек, которому я это сдаю за 10 тысяч, пересдает этот гараж за 12 тысяч рублей людям, которые на самом деле там сделали автосервис свой. И почему они мне позвонили? Потому что мой арендатор им поднял цену до 14 тысяч. И да, они уже с этим не согласились, они выяснили, что он не является собственником. Каким-то образом, я не знаю как, они через председателя гаражно-строительного кооператива вышли на меня, нашли мой номер телефона, как они его уговорили, не знаю, ну вот дозвонились до меня, объяснили всю историю. А когда я это все узнал, ну естественно, я позвонил своему арендатору, начал на него ругаться, что за дела, почему у нас в договоре субаренда запрещена. Он говорит, окей, вы меня поймали. Да? А, готов снимать за 14 тысяч рублей. <свят> а, я понимаю, что посредник готов за 14 тысяч рублей снимать этот гараж. Ребята, кто там делают автосервис, они тоже готовы снимать за 14 тысяч рублей. Я понимаю, что а, значит еще есть какой-то потенциал. То есть посреднику он в принципе особо не нужен, но он сказал, да, мне это тоже интересно. А, я устроил между ними аукцион торг. Кто больше? Мне интересно было, а где цена, за которую можно этот гараж вообще в итоге сдавать. 15 тысяч, 16 тысяч, 17 тысяч. Вот на 17 тысячах они уже оба сказали, все, прекрати нас мучить, давай вы, выбирай уже. И естественно я выбрал людей, кто делал там бизнес, потому что у них уже есть поток клиентов постоянный, потому что они в нем заинтересованы и, скорее всего это такой арендатор на годы вперед. И вот уже год как… Этот гараж сдается за 17 тысяч рублей. И ну, дальше вы, наверное, ждете экономику. Да? За сколько купил, за сколько сдаю, уже рассказал. Ждете? Адрес гаража. Я расскажу, почему он сдается за 17, в чем его магия обязательно. Значит, экономика следующая. Экономики не будет. Сегодня кейс мой про один из моих гаражей. Он не про то, что я купил гараж и потом я его сдаю, и сколько я на этом делаю годовых процентов. Сегодня не про это. Этот гараж у нас был а, в семье с 2002 или 2003 года, что-то такое. То есть я его не покупал специально под инвестиция а, И он достаточно долго сдавался у нас за 4000 рублей в месяц. И это было нормально, потому что все гаражи вокруг примерно так сдаются. И когда я начал заниматься инвестициями, я на этот гараж посмотрел уже другими глазами. То есть какое-то время он сдавался за 4, я решил уже профессионально заняться инвестициями. И, ребята, а кто новички? Поднимите руку, пожалуйста. Есть? Замечательно. Я уверен, что сегодня то, что я вам рассказываю, будет полезно. И как любой начинающий инвестор, что я сделал? Я составил список того, что я имею и того, что я умею. Если кто-то еще такой список не делал, обязательно сделайте. И где-то там был этот гараж, который у нас там сдавался, приносил, и все было хорошо. И что я увидел, когда я на него посмотрел? Что он находится, он выходит своим фасадом на дорогу с очень плотным автомобильным трафиком. И если там повесить вывеску, ее будет видно. И так родилась идея сдавать этот гараж под автосервис. То есть раньше он просто какому-то частнику сдавался, а с учетом того, что он стоит на дороге, выходит фасадом на дорогу, родилась идея сдавать его под автосервис. И я протестировал эту идею, достаточно быстро нашел арендатора за 10 тысяч рублей. Дальше историю вы знаете. Да? Я думал, что это я нашел человека, который там будет делать сервис. Нет. Я нашел человека-посредника, который в свою очередь нашел тех, кто будет, будет делать там автосервис. Вот такая вот история. И что хочу сказать в заключение, о чем это все. Первое. Оцените свои ресурсы, которые у вас есть. Это вот к ребятам, кто только начинает инвестиционный свой путь. Составьте такой список, посмотрите, задайте вопрос. Сколько то, что у меня есть и то, что я умею, может приносить мне деньги? Это первое. И второе, даже если у вас уже что-то есть, и это что-то вам приносит деньги, задайте себе второй вопрос, как это может приносить больше. Возможно, что-то у вас работает не так эффективно, как может. Представляете, с 4000 до 17 тысяч, какая разница? Очень большая. И уверен, что у вас тоже получится ваши активы заставить работать более эффективно. А кому, кому понравилось, кто будет использовать? Поднимите руку. Супер, супер. Про гаражи в принципе все, то есть еще раз, это не кейс про то, как я купил и сдаю, это, это кейс про то, что есть и, и как это можно использовать, если у вас это есть.